Вот как вы думаете, как сказать правильно? She sent this email to my manager and I? Me или myself. Привет, меня зовут Дмитрий Мори. У нас сегодня очередной не урок, потому что я здесь не пытаюсь тебя ничему научить. Хочу скорее поделиться тем, что я сам узнал, пока учил английский. Поэтому в этом видео будут вот эти шуточки и вот эти вставочки. Потому что это, блин, не Урок no! Вы тут недавно просили у меня видео Про вот эти вот Myself, himself и все такое прочее Я подумал, хорошая идея Но можно ведь пойти еще чуть дальше И поговорить о том, какие вообще ошибки Мы чаще всего с вами делаем В местоимениях И кстати говоря, с myself, himself И вот этим вот носители языка Сами периодически лажают И вот чувствуете, как-то даже дышать от этого легче стало Как сказать по-английски Мне нравится, их зовут ему сказали. Если у тебя получилось me like, them call и ä, him told, то не расстраивайся, потому что об это спотыкаются поначалу практически все. Давай разберемся. Эта ошибка, как и многие другие, возникает из-за того, что мы переводим дословно с русского на английский. по всяком случае, поначалу. Вот смотри, мне me нравится like, me like. Но вот это как раз тот случай, когда грамматика реально помогает в этом разобраться и перестать делать ошибки, а не путается под ногами и бесит. Начнем издалека. В английском языке ядром практически любой фразы являются три слова. Кто делает само действие и с кем это действие делают? Subject, verb и object. Это такие три кита, на которых в английском держится вообще почти все. Причем здесь местоимение. Давай разберем идеальный пример. I love you. И нырнем поглубже в грамматику. Погружаемся. Есть как бы два вида местоимений. Одни стоят вот здесь, другие стоят вот здесь. Их нельзя менять местами, как... Придумайте там сами себе шутку в комментариях. Вот эти могут быть только действующим лицом Subject. А вот эти могут быть только тем, на кого направлено действие. Object. и только так нельзя менять вот эти отвечают на вопрос кто что а вот эти отвечают на все остальные вопросы русских падежей кого чего кому чему кем чем о ком о чем и что там еще и получается что слово me может переводиться на русский как меня мне мной и обо мне и как-то наверное еще но твоя фраза никогда не должна начинаться с него кроме одного исключения исключения исключения me too все больше никак и также Фраза не должна начинаться с таких слов, как «as», «him», Them. Эти слова могут быть только Объект, и стоять они могут только В этой части фразы, вот здесь Строго говоря, и то, и другое называется Personal pronouns, если по-умному Вот эти вот subjective personal pronouns А вот эти objective personal pronouns И, соответственно, понятно, что Вот эти могут быть только subject и Эти могут быть только object Логика логична, следовательно, если Опять же, твоя фраза начинается вот с этих Вот слов, то получается такой Potato English, потому что это Звучит как me и nami по Tato. Вроде как easy, всплываем. Что же тогда делать с такими фразами, как мне нравится, их зовут и ему сказали? Тут ход рассуждений должен быть такой. Моя фраза не может начинаться со слов them и him, поэтому либо надо построить пассивный залог, если ты умеешь, they were called for, или he was told, или если пассивный залог не получается, возьми просто правильное слово. И поставь его на место subject. Скажи, кто их позвал и кто ему сказал. Mom calls them. She told him. Еще одна распространенная среди новичков в основном проблема. Как сказать, я люблю его. I love him или I love His. Проблема, опять же, заключается в том, что мы поначалу переводим дословно, потому что есть два слова, которые переводятся как его. Him и his. И два слова, которые переводятся как их. Them и their. Давайте разберемся и погружаемся. Здесь нас опять выручает грамматика. Вот эти вот слова, еще раз, это личные местоимения, personal pronouns. Они сильные и независимые, как твоя бывшая. Но есть еще и другие слова, вот эти. Они называются притяжательные местоимения, не сильные и не независимые, как о тебе, скорее всего, до сих пор думает твоя бабушка, даже если тебе уже 40, и ты бородат, в отличие от меня. Они отвечают на вопрос чей, и самое интересное, что они, по сути, как артикль, их тоже называют Determiner, и они, значит, не могут стоять в предложении сами по себе. Они стоят только исключительно перед каким-то существительным предметом и определяют его. Ну вот, например, возвращаясь к глубокой части Ты же не можешь сказать I love the Или I love a <laughs> Это ничего не значит, это, это даже не мутко и не potato English, а уже какое-то вообще невообразимое дно После the и a так и хочется сказать the что I love the community или I like a girl И то же самое, по сути, происходит с этими притяжательными местоимениями I love his что? Сильные мужские руки Или квартиру в центре Москвы И здесь, кстати, довольно интересная такая меркантильная разница между личными местоимениями и притяжательными I love him Или I love his money Наконец, myself, himself, yourself и так далее Многие из нас не до конца уверены, что делать с этими словами И, как я уже сказал, многие носители тоже не до конца уверены чего у многих других носителей горит так, что видно аж из космоса Я тут нашел довольно интересную статью об этом на Oxford Dictionary Она, естественно, на английском Почитайте ее, если вам интересно Я оставлю ссылочку в описании, как всегда Но вот сейчас мне интересно, вот как вы думаете? Как сказать правильно? She sent this email to my manager and I mean myself? Проблема в том, что носители языка периодически используют возвратные местоимения вместо личных. Ну вот, например, He came over to greet Linda and myself. Это неправильно, надо было сказать he came over to greet Linda and me. Автор статьи говорит о том, что так происходит по одной из трех причин: либо а. Носитель думает, что myself менее прямолинейное слово, чем I, и соответственно так получается более вежливо. Либо вторая причина. Носитель языка думает, что myself звучит более престижно и умно, чем вот эти полибейские. I, me, там всего один слог, ну куда это годится Либо третья причина Носитель просто не уверен в том, как правильнее I или my И поэтому говорит myself, ну потому что вроде нормально звучит Как вы уже поняли, эти местоимения называются возвратные По-английски reflective И, наверное, интереснее было бы их назвать отражательные Они так называются потому, что они как бы отражают действие обратно на того, кто это действие совершил они нужны для того, чтобы выразить несколько вещей. Первое – это когда по-русски у нас слово заканчивается на «ся» или мы говорим что-то там себя. Ну, например, я порезал порезался, то есть порезал сам себя, то есть порез отразился на меня обратно. I cut myself. Или я ударился, то есть ударил себя. I hurt myself. Или я люблю не тебя, а себя. In love with есть устоявшиеся выражения, где смысл глагола немножко меняется, если добавить к нему отражательное местоимение ну, например, help yourself — это угощайся, а не помоги себе сам Behave yourself — это веди себя хорошо, а не веди себя сам I see myself — это я не то чтобы вижу себя, а скорее представляю себя кем-то Например, I see myself as an important and huge YouTuber есть исключения. Это глаголы, которые обозначают действия, которые нормальный человек и так в основном производит сам с собой очень редко с кем-то еще. Поэтому отражательные местоимения там не надо, потому что и так понятно с кем. Это такие слова, как to dress – одеться, to wash – помыться и to shave – побриться. И именно в таком порядке и, в общем-то, местоимения после них ты ставишь только, если ты вдруг собрался брить кого-то другого. Почему-то. Еще есть популярнейшая байка, которая ходит в среде изучающих английский язык. Про мужика, который поехал по делам в Америку. И одним утром проснулся, почувствовал себя плохо, понял, что не может пойти навстречу. Позвонил и говорит «I feel myself bad, I will not come» и в ответ услышал веселый заливистый смех. А потом выяснилось, что I feel myself, это на сленге. уманизм. гуманизм. Гуманизмом в детстве мальчики занимаются. И это, кстати, бородатая-бородатая цитата с Башей, если ты тоже достаточно старый, чтобы помнить, что это такое. Про старый я пошутил. Когда в английском языке ты говоришь про то, что чувствуешь себя хорошо или плохо, или как-то, люди не используют просто отражательные местоимения, ну просто так не говорят. Это как странно звучит. Поэтому они говорят: I feel bad, или. С другой стороны, это не значит, что I feel myself никогда-никогда, ни при каких условиях нельзя говорить Я в это, кстати, довольно долго верил, но это неправда Можно так сказать, если после I feel myself поставить present participle Ну, вот эту вот инговую штуку Например, I feel myself changing Я чувствую, как я меняюсь Или I feel myself getting angry Я чувствую, как завожусь еще отражательные местоимения также называются усилительными, потому что они периодически используются для того, чтобы усилить каким-то образом сказанное, причем несколькими способами. Вот, например, I did the dishes, я помыл посуду. Можно усилить I did the dishes myself, то есть я, никто иной, как я, сам помыл посуду. Myself здесь означает, что это сделал именно я, а не кто-то еще, то есть я это сделал сам. Можно усилить еще. I did the dishes by myself Еще сильнее Это означает, что я сделал это один и Здесь акцент на том, что один И без посторонней помощи А можно еще усилить и сказать I did it all by myself Здесь вообще максимально Сильно и драматично Я говорю как бы, что Вообще, простому смертному не под силу такое сделать самому, но я с аль. Чисто с точки зрения грамматики, отражательные местоимения отсюда вообще можно убрать и смысл фразы никак не изменится. Они лишь добавляют фразе драматичности и напряжения. Но ну, если не уверен, ну, бери, да и все. Такие дела, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы узнали что-то новое, или вспомнили что-то старое, или просто хорошо провели время. И если так, вы знаете, что делать. Самый главный совет — не переводите дословно, потому что из этого вылазит очень много ошибок, от которых потом... Ты страдаешь внутри себя и умираешь каждый раз. Кстати, я тут недавно узнал, что есть люди, которые периодически смотрят канал, но они на него не подписаны. И я по этому поводу очень грущу. Да, мне Вика звонит. В общем, посмотрите вот это видео и вот это видео. Они тоже интересные. И скоро с вами увидимся. И всем пока. Алло. Алло вот видео снимаешь? Да. Ну я... А я уже доснял.